Всем добрый вечер, кого он добрый, и если не добрый, то пусть он будет добрый. Я психотерапевт, коуч, наставник, и я сейчас обучаю коучей быть сильными и настоящими личностями. В своих работах, по всем тренингам, которые я проводила за более чем 10 лет, здоровье, отношения, деньги, я везде в людях простраивала ответственность, внутренний стержень, внутреннюю силу. И вот сейчас я наблюдаю, как что творится у нас сегодня в мире. Я этот эфир, готовилась к нему, я вам скажу, не просто, потому что мне тоже тяжело, мне тоже больно. Мне больно от того, что я не в Украине, я нахожусь далеко, в другой стране, и я наблюдаю, что творится, как раз, разваливается моя Украина, города как страдают мои отца-отечественники, как гибнут люди. И вот, наблюдая, что творится между людьми, какая злоба, какая ненависть. А люди просто-напросто ждут, что за них кто-то что-то решит. И вот только сейчас, на четвертый день войны, когда бляха-муха видите, что весь мир видит, что творится в Украине, только теперь до многих доходит, что у нас есть современный Гитлер, и этот Гитлер влияет на умы людей с помощью киселя, киселевской пропагандой. И когда я вижу, что люди пишут, вот, пускай вас теперь убивают, вот Донбасс, вот, вот значит, 8 лет вы из не видели, теперь посмотрите, что у вас творится. Вы что, вообще нормальные люди вообще или нет? Если в вашу квартиру, трехкомнатную, к примеру, или, или однокомнатную, неважно, пришел брат соседнего, государство братнего, и отжал вашу комнату. Просто отжал. Перед этим готовил потихонечку умы, что это нормально. Что вот взять отжать кусок вашей комнаты, вашей квартиры, это нормально. И потом в этот кисель у людей работает, кисель безответственности, и тогда, когда их, когда их бомбят, и они верят, что это Украина бомбит своих, это надо быть какими полными, простите меня, ну, отстоем, каким надо быть, чтобы считать, что... Но опять же, почему они так считают? Потому что пропаганда идет и вливается в головы. И сейчас, когда этот Гитлер, который зашел в Молдову, там Молдова сама с собой воевала, Грузия сама с собой воевала, теперь Украина сама с собой воюет, да? Можете список продолжить. И только сейчас, когда мир увидел, как рушатся, просто рушатся на глазах их устои, мира, демократы, радости, счастья, только теперь включились. Страны другие понаблюдались два дня, понаблюдали, что народ идет по максимуму воюет, чем может, вооружаются дети. Ну, понятно, что детям оружие не дают. Люди готовы за каждую пять земли воевать. Только теперь увидели, что оказывается, у нас вот такой вот Гитлер, понимаешь ли. И тихонечко только некоторые люди, которые высшего уровня интеллекта, в том числе и Новодворская, которая в 2014 году показывала, я, не, я уже не говорю про э, лидеров, которых уничтожают, тех людей, которых выходят на улицы их каталажки загоняют. Потому что привыкли жить в рабстве. За них, за нас все порешают. Так еще Новодворская говорила, какой Донбас, за что вы идете? Давай дыру делают из этой страны, чтобы потом завоевать всю Украину. Нет, не слышали. А слышали, да 10 тысяч рублей их депортировали, чтобы там расстреливать. Куда этих людей дели Донбассом? Донбасса? Никто не знает. Перед самым вот этим военными действиями. Операция военная? Какая нахрен операция военная? А люди боятся даже сказать, что это война. И вот благодаря тому, что интернет работает, мир, оказывается, увидел, наконец-то открыл глаза, что идет война полномасштабная, что центр Европы просто уничтожают государство. Я была на войне в 1994-1995 году бывшей Югославии в ООН. Я видела, как раздолбали в центре страны одно из самых богатых государств, в центре Европы, тоже Югославию. И кто такая Украина, которая пытается тут выгребать становление самостоятельности, чтобы ее не раздолбать? Но это политика, понятно. Идут разделения, разделяя властвы, идет предел там, мира и так далее. Но мы, люди, когда научимся брать ответственность за свою жизнь? Когда? Мы сделали выбор сами, закрывали глаза, не видели. Пишут мне из разных стран люди, которыми я и работала, и общаюсь, потому что в онлайне уже более 10 лет. Ой, как там вам? Ой, мы тут плачем, наблюдаем. Звонил сегодня россиянин, он живет в Барселоне уже давно, многие годы. А мы с ним как-то познакомились, не помню, в какой-то стране. И он пишет мне, и потом мы с ним созвонились, он плачет. Он плачет от того, что я слышу, видео не видела, мы на слух по Вайберу общались. Он плачет. Он говорит, я смотрю, что происходит, как убивают детей, разбивают, как бомбят дома, жилые кварталы, при этом цинично, людям вливают киселевской и и другой этой кисель этой пропаганды, что даже запретили говорить э, журналистам российским, что это война, у них за это сажают, у них за это штрафуют спецоперации. Как же ж мы люди, скоты сами не понимаем, что нас с котами делают? Как же мы боимся спрятаться? И не понимаем, что выбор только за нами, выбор наш. И если вы выбрали, чтобы вас 8 лет гатили, как на Донбассе мне пишут, тут нас гатили 8 лет, да нормальные, адекватные люди оттуда уехали. Они взяли выбор, приняли выбор, собрали свои манатки, бизнесы, то, у кого что было, и уехали. А те, кто там остались, вы сами выбор сделали. Ну, понятное дело, что сейчас то же самое происходит на Украине. В Украине, вернее, правильно сказать. Я сама тут ошибаюсь. Ну, нельзя так говорить, говорят, в Украине. Ну, не грамотно это. Мы выбираем, где нам жить, с кем нам жить. Поэтому Украина – это целое государство. И нас зазомбировали вот этой частью оттяпанной территории. Сначала Крым оттяпал, и в уши лепят какой-то бляха историю. Вы вообще нормальные. Да этот Крым, так же, как и... Другие наши исторические города и места, они исторически много-много передавали за, за время развития человечества. Так что теперь пойдем до мезовской эры и будем забирать границы. А люди поняли, что там военной техникой напичкали, что там люди вот так вот живут, богатые живут, а те, кто не жили, тот и не живет. Они надеялись, что придут к... флаги вот эти вот российские. Придет спасите. Да очнитесь вы. Нас забыдло считают. А сейчас говорят, надо выходить. Конечно, когда истязает кровью Украина, когда люди, когда дети. Семилетний мой внук. Спрашиваю у сестры, как, как реагирует Платошка, как дети реагируют. Он говорит, когда видит вот эти вот новости, что происходит, или слышат бомбежки, он поет гимн. Ребенок маленький, гимн Украины поет. И вы думаете, что вы нас сломите? Но это другая история. Сейчас я не об этом говорю. Я хочу сказать о том, что мы люди как быдло себя ведем. Мы прячемся. Мы не хотим понимать, а кому это выгодно. Мы не хотим понимать законах, Мы не хотим развиваться. Мы не хотим идти в Европу, там, где более-менее законы выстроены. Нет, мы будем жить под Путиным. В феодальной этой стране мы будем тихонько молчать. Сейчас выступают некоторые марионетки, конвентурные Шоу-бизнесмены, ведущие. А где вы раньше были? Кроме Новодворской, которую уничтожили, убили значит, Бориса Немцова. Нормальных-то людей там нету особенно. тех, кто более-менее думающий и думает о себе, они в тюрьмах или сгниют уже. Поэтому людей, конечно же, запугивает. Конечно же, страшно выйти на улицу. А сейчас, когда уже видят, что этот карлик может нажать на кнопку... Потому что обезьяна с гранатой, у него кнопка. А теперь пишут, рассылки вижу про рассылки. И мне идут очень высокого уровня инфобизнесмены, миллионеры. Давайте выходить на улицу, давайте останавливать это безумие. А чем раньше думали? Чем? Вот пишет мне из Флориды знакомый. Вот Байден там, вот там вот Европа, такие всякие, они там типа. Не сильно хотят остановить. Да от каждого из нас зависит, как вы будете думать и за себя принимать решения. Потому что ответственный человек, он двигается, он ищет способы, он, он развивается. И до тех пор, пока люди не станут людьми, пока не станут развивать свое «я» человеческое, потому что мы не животные, нас держат в рабстве и возле холодильника. До тех пор, пока мы не будем сами выбирать. И сами идти, развиваться, нам будет постоянно мир и Вселенная показывать, носом тыкать. Иначе сдохнуть нам животными. И вот теперь, когда говорят, там, предвещали, там, Ванга, там, еще там кто-то. Предвещали, да. Что предвещали? Что будет такие катастрофы? Конечно, масса есть предвидений. Только поймите, предвидения всякого рода... Магия — это для того, чтобы ты, человек, разумный, я или ты, сказал себе, что я сейчас делаю. А что я сейчас... Мне страшно... Мне сегодня работала со своей девушкой, которая... Это не предвещение Путина. Это наш тупорылизм, понимаете? Предвещение Путина. Это наша тупорылость, нежелание развиваться, выстраивать личные границы и не отстаивать свое «я». Мы готовы терпеть э, за то, что в холодильнике было. Мы отдаем своих детей, русские матери отдают своих детей на войну и не знают, вот сколько военнопленных говорят, а ты зачем сюда пришел, дитёр? Мы на учения пришли. Мы их так научили. Они даже часть свою военную не могут сказать, зачем, куда они шли. Это о чем говорит? В 21-м столетии Какое нахрен предвещение Путина? Думать головой надо. Если у тебя сегодня не то здоровье, паши работай над своим здоровьем. Если у тебя сегодня не то здоровье, не те деньги, выходи в эфир и работай. Вот сегодня, говорю, работаю с одной из своих учениц, ой, а мне неудобно, что по мне скажут. Вот я тут выкладываю пост, а мне говорят, а почему ты пост про красоту выкладываешь? Я боюсь осуждения. Да что вы говорите, вы боитесь осуждения? Так рабы же вы понимаете, мы рабы, если мы боимся выйти и сказать, я Надежда Новосельская, я психолог, коуч, работаю с людьми, с людьми, с людьми умами, убираю их хлам в голове, параллельно, конечно, работаю над собой, естественно, мне тоже страшно, я тоже человек, но я иду и делаю. Мне страшно выходить в эфир, а меня будут обсуждать, да похрен тебе, что тебя будут обсуждать, ты хочешь деньги зарабатывать, ты хочешь ребенка кормить, ты хочешь жить счастливой. Здоровый. Каким ты мужчиной живешь, кого ты терпишь, сколько ты денег зарабатываешь, что тебе надо для этого сделать? Ты боишься остаться одна? Ты боишься выйти в эфир, потому что тебя осудят? Вот мы рабы, понимаете? Сидят, заплатили кучу денег и боятся выйти в эфир и развивать свой бизнес. Ждите, вот какой-нибудь такой придет еще Гитлер, заставит вас выйти. Предвещение. Предвещение Путина! Как, кто такой Путин? Это баразматик, это болен человек. Но люди просто рабы. Кто-то деньги зарабатывал и боялся сказать. Как долго собирали знания, чтобы вместе с ВИФТ отключить? Немецкий канцлер, он, член совета директоров Газпрома. Вы знаете об этом? Конечно, знаете. Венгр, который, венгерский премьер, он ему отпускает. По, без, по, без, по бесценке э, без, этот, га, этот, господи, ГАЗ вот эти все патруши, все вы видели, как они выступали? Они тряслись, они же Бу -бу -бу. Валентина Матвиенко, она бедная, не могла спокойно говорить, она напилась, она пьяная, язык у нее не поворачивался они принимали решение, га, понимая, что идут на ГААГУ а мы это все смотрим, анализируем, куча экспертов. Путин предвещал. Кто такой Путин? Путин так и должен быть таким, чтобы мы открыли глаза и подняли головы, начали думать и принимать решения и действовать, новые действия. Не бояться выступать, не бояться, что тебя обсудят, не бояться, что тебя там а что-то не так. Психотерапия, они сидят годами. Убрали блоки, пошли фигачить дальше. Что вам об этом скажут? Вот так и сидимся в страхе, те боятся потерять миллионы, а теперь все боятся, что этот карлик нажмет на, на кнопку ядерной войны. А теперь сейчас думают, подумали бы, два, два дня посидели, пока увидели, что борется Украина, начали давать дополнительную помощь давать. Оказывается, Украина борется, оказывается, там даже дети воюют, гимн поют, люди с обламками асфальта идут на бронетранспортеры, защищают свою землю. А вы как думали? У вас не получилось 8 лет задолбать, уничтожить Донбасс, часть Украины. Людей обработать киселем. Так вы теперь, пускай теперь вас, теперь пускай вас, значит, там воюют. Вы вообще нормальные? Представьте те, кто живет на Донбассе, кто еще до сих пор, у кого в голове вот, это, вот этот бред. Представьте, что в вашу квартиру пришел сосед, оттяпал половину и сказал, слышишь, это моя часть. И пошел ты нафиг, вы бы боролись с ним или нет? Вот так же самое, Украина. Да, тут очень много всяких наработок. Политика, за, там наши, наши, кого мы выбираем, депутаты, понятно. Но люди, перестаньте быть, ж, быдло. Мы с вами как быдло себя ведем. Мы думаем, что обойдется. И теперь помогают, деньги шлют. Да, молодцы, поддержали, поддерживают. И теперь думаем, а что будет с Украиной? Да, еще погатит, он уже зашел в тупик. Сейчас химическую атаку готовят, там, говорят, если уже не запустили химическое оружие на востоке Украины. Сейчас уже пошел в раз, уже крысу загнали в, в угол. И эта крыса сейчас может нажать на кнопочку, понимаете? И тогда весь мир нахрен развалится. А мы сидим, спрятались. Спрятались, боимся сказать. Это касается и каждого в отдельности тоже. Боимся зарабатывать больше денег. А нам и так хватит. Какой я коуч? Мне так хватает. У меня тут две квартиры в Киеве. У меня тут пенсия. У меня тут, у меня тут значит инвестиционный пакет. И при этом я хочу зарабатывать не меньше 100 тысяч рублей в месяц. Но я не очень хочу идти в новое. Потому что, ну, в принципе, мне не очень это надо. А личность – это прежде всего человек, который идет наверх, закрывает вертикальные цели. Кто я, как он влияет на других людей, и это прежде всего сам личность. Понимаете? Если мы теряем что-то, это психотерапия уже, значит, надо сказать, так, я это потерял. Так, сел, успокоился, там куча практик нам сегодня сейчас дают психотерапии, психотерапевты, я тоже тут сидела и, и сердце этого дня болело, и вы все думаете, я вот так, вышла такая, я всегда? Я тоже человек, у меня родные дома. И тут мне нелегко. Я пришла снять деньги, карточки нельзя снять. Поэтому, добрый вечер, да, надеюсь, что будет добрый. Поэтому за нас решают, кого выбирать, в какой стране жить, сколько нам зарабатывать, как мы выглядим. А мы на это смотрим. А мы на это ж смотрим и думаем, да нет, я не хочу зависеть от мнения других людей. Мне так неудобно. Работаю в коучинге. Заплатила деньги, нормальные деньги. Даю повс... каждый день, чтобы работала, выполняла домашние задания и четко фокус держала на том, что я хочу, зачем, за что я благодарна и, ан... и анализ действий каждый день. Прошло две недели. ну что-то у меня никаких результатов нет. Ах ты, идти, твою мать. А ты что думаешь, заплатила деньги, тебе больше ничего делать не надо? Фокус рассеивается. Мозги привыкли, хм, как каша. Понимаете? А тут еще кризис такой пришел. А тут еще хуже стал. Всем плохо. Только этот кризис, вот этот вот мирового масштаба, он многим покажет ху есть ху. Кто ты? Ты э, человек, который наполнен желчью, злобой и кидаешься на своего брата? Или ты начинаешь учиться, включаешь другие другие источники, ищешь как у врачей? Я, когда иду к врачу и сама Работала в медицине. Я знаю, что консилиум решает. Один человек поставил диагноз. А это еще не, не решение. Второй, третий, четвертый. И вот тогда ты берешь. Также же и здесь тебе, ты получила источник. Ой-ой-ой, там бедный Донбасс лупасит. А что-то его лупасит. Чего это вдруг брат на брата? Что-то вдруг какая-то область какая-то отделилась, от, ее надо признавать. Молдова сама собой пошла воевать. Грузия сама с собой пошла во воевать. Перечисляйте. И мы заглотили все. А он смотрит и говорит, ааа, блин, нормально. А таких психопатов в истории человечества, в истории, было много, и вы знаете, каких таких было. Это Сталин, это Гитлер и, и Пиночет и многие многие Мы не учитываем историю. Мы не хотим понимать, что я личность и я принимаю решение. Да, я не призываю вас идти там под пулей. Я не призываю вас прямо сейчас выйти на, на в больших городах. Россияне пробуют выходить, те вот светлые люди, их там сотнями, тысячами за каталажку. А если вы вышли все вместе? Сколько Украина уже поднималась? Украина не первая подниматься. Она выбаривает свое право на существование. А какой-то собиратель бляха земли русских пришел, пришел тут собрать. Да какое ты право имеешь? А мы даем ему это право. По своей тупости и недалекости. Потому что не изучаем историю, не изучаем законы, не изучаем. Вот почему невыгодно, чтобы вот этому карлику, его имперскими амбициями... Да какие там имперские? Откуда там империя? ну Не смешите меня, вот, правда, я сама уже это под, подвергла. Пошла, пошла Россия от Киева, вашу мать. Владимир стоит на Красной площади, его главный трезубец. Вы хоть это знаете по истории? Нет, втыкают в голову, переворачивают эту историю, кто-то кому-то подарил Крым, кто-то. Вы вообще какую информацию заглатываете? Вы вообще люди или вы кто? Я сейчас разошлась, простите меня, пожалуйста. Фух, потому что я такой же человек, я заглатываю, потом мне это что-то непонятно, я иду дальше, дальше, я сижу, я учусь. Поэтому сейчас я знаю, что такое системное мышление. Я знаю, что если что-то происходит, значит, кому-то это выгодно. А теперь, когда вот то происходит в этом мире, люди друг просят «помогите!». А на самом деле Личность это выбирает, кому, сколько ей зарабатывать, с кем жить, какие решения принимать. И она сама в ответе за свои решения. А не ходить по психотерапиях бесконечных. И виноваты все. Пусть за меня решит Путин или Зеленский, или Господь Бог. Или вот я помедитирую, и все пройдет. Конечно, но только мы с вами решаем, в какой стране жить. В какой позиции быть, быть жертвой или быть хозяином своей жизни. И отвечать за каждый свой поступок, за каждое свое действие. Соответствовать, что вы, что там говорят про вас. Я каждый день выступаю, говорю, мне тоже страшно. Выступать, каждый раз что-то говорить. Выходить на новый уровень жизни, заканчивать отношения с человеком, который мне вот тут уже, да, там, мне жалко его, клиенты, которые не хотят вам платить. Да они просто жалкие, а вы их жалеете, потому что вы сами жалкие. И куда не ткнись, и везде личностный стержень, и везде дух, понимаете? И поэтому, если вы не выбираете, где вам жить, за вас выбирают. Если вы не выбираете, за кого вам голосовать, за вас выбирают. Если вы не выбираете, воевать вам или не воевать своими братьями, за вас выбирают. И потом, когда происходит не то, а -а -а, депрессии, виноваты все, болезни, заниженная самооценка. А как же, повышать мы ее не хотим. А чтобы повысить самооценку, что нужно? Делать то, что вам страшно. Простые действия. С вами не тот мужчина. Сделала выводы, договорилась, не проходит. Следующий, следующий. Пусть лучше свой бьет, чем чужой. Это за время моей практики, я такое видела не раз. Ах, вы, етит вашу мать. Да я сама тоже не из идеальных. Я помню, как я терпела, я помню, как я ждала чего-то. И когда мне сын сказал, 10 лет ему было, мама, я на твоем месте больше не терпел. Я такая задумалась, думаю, о, -о, -о вот весь, тебе... а я ради него терплю его ходеньке. Да как-то мне повезло, вот, вот, вот, задуматься вовремя. Мне сын как-то вот напомнил, а кому-то не повезло, но вы выбрали сами. Поэтому, когда ваш уровень заниженной самооценки и вас виноваты все, и кто-то за вас решит то вот в, этот, в эти периоды вот такого хаоса, на самом деле даже это не хаос, это пере, переустановка мира и нашего сознания тоже. Поэтому я собиралась сейчас выйти для того, чтобы со своими учениками поддержать им дух. Но потом я подумала, ученики — это мои коучи, которые тоже будут поддерживать друг друга И они тоже будут учиться на таких же катаклизмах, как сейчас, становиться сильнее и ценить себя и уважать. Я с ними проведу сейчас встречу. Я знаю, что многие сейчас меня слушают. Поэтому, когда вы ничего не делаете, и жить что за вас примут решение, то откуда у вас будет больше денег? Когда вы терпите унижение, оскорбление и думаете, что он станет лучше, да нет. Просто вы терпила и вас, поэтому вам приходится терпеть. Поэтому, когда вы пытаетесь обвинить кого-то, кричать, это говорит о том, что вы человек Безответственные и слабые. И вы прикладываете ответственность на другого. Понимаете? Поэтому лучше плохо сделать. На тройку сделать. Но делать новое, не бояться. И пофиг вам, что вас там обсуждают. Обсуждают те, кто, кто внизу. Кто ничего из себя не представляет. А если вы не хотите зарабатывать и кормить своего ребенка, то и бойтесь обсуждения. И будьте в рабстве дальше. Это я своей ученице говорю, я знаю, что она будет слушать, она меня услышит. И когда ты пришла в коучинг, личный коучинг, и тебе даны задания каждый божий день писать свои желания, мозги надо прокачивать. Будущее нужно стремиться, а не в прошлое идти. Это не у кортекс человеческий, а гомо-сапиенс, а не животное, как бы страхов все. Люди боятся мечтать, люди боятся хотеть. А чтобы хотеть, надо регулярно писать. Каждый божий день 5-10 желаний, чего ты хочешь. Мечтание, то, что в детстве нас отбили. Писать план действий согласно вашей цели. Благодарить. За что я благодарен? Что у меня получилось? Какие результаты? А что я могу сделать еще? Кому я благодарен? Себе благодарен? Близкому благодарен? Этому человеку, который мне сделал больно? Вот это, это 10 минут для каждого дня писать. Даже в коучинге у меня не все пишут. Только единицы, которые пишут, и те получают результаты. Тренинг закончился, все, давайте в следующий пойдем. Регулярная работа над собой, регулярная. Если тебе коуч дает, что нужно делать каждый день? Будь любезен, выполняй. И только после того ты можешь сказать, что я вот сделала все, что ты мне сказал, коуч. А вот у меня нет результата. Давай будем разбираться, почему у тебя нет. Вот тогда уже можно пойти в бессознательное, в страхи какие-то. А то мы деньги заплатили, и вот ну, даже сегодня такие умные, все деньги платят, да, развиваются. А у меня вот нет результата. Покажи, что ты сделала. Где? Вот я тут два поста выложила, а у меня нет результатов. А что ты говоришь? А месяц, два, а терпеливо каждый божий день. И при этом зарядка, молитва, физкультура, все регулярно. И просто держишь фокус. А нет, нет, что-то виноват другой. Вот у меня не получается. Да куда не ткнись, наша безответственность. Куда не ткнись, за нас кто-то решит. Я деньги заплатил, поэтому у меня само собой будет. Да нифига. Трудиться каждый божий день. Каждый божий день. 10-15 минут записала. чу-чу-чу-чу-чу. Не записала? Мозги расплылись. И понеслось. Соцсети. А тут война. А для кого война? А чтобы мысли выключить. Да. Чтобы дисциплину ума размазать. И вот тут проявляется, кто есть кто. Вы думаете, я не боюсь потерять подписчиков, которые россияне, нифига не боюсь. Потому что я иду с теми, кто разделяет мои ценности. Свобода, где я хочу жить, свобода, с кем хочу жить, путешествовать, жить счастливой, здоровой жизнью и отвечать за свои поступки. И вот такие люди мне нужны, и таких коучей я готовлю, которые будут также помогать и влиять на других людей. А не те, которые сидят и ждут чего-то у моря погоды. Поэтому, если кто-то отписывается, нафиг отписывайтесь. Мне не нужны вот вот там сопли киселевские в голове, которые у людей. 21-е столетие, пора развиваться, интеллект развивать. В интернете куча материала для того, чтобы ты развивалась. 25 тысяч она получает. Кто-то подписался, <с Columbus> спасибо. 25 тысяч рублей она подписалась, трое детей. У нее зарабатывает. Заплати тысячу долларов и через два месяца будешь получать по 100 тысяч каждый месяц ми минимум. Нет. Мы даже, мы даже ничего в ответ не написали. Ну как же? Как-нибудь по-рабски, вот, вот это вот и будем там дол дол долбаться. А потому что надо заплатить хотя бы тысячу долларов, чтобы потом, чтобы ты потом всю жизнь получала их. Один раз сделай, проведи такую работу с собой. Выстрои систему, научись правильно привлекать клиентов, говорить с ними. Страшно? А как ты хотела? Страх нужно прокачивать. Какой ты эксперт, если ты сам боишься? Здравствуйте, я из Днепра. У нас в городской больнице куча раненых русских и военных. Вот. Спасибо вам огромное. Я сидела эти дни э, и плакала, и сердце болело, потому что я вижу, что наши придурки-украинцы в хорошем смысле, те приходят, бьют, уничтожают, а наши подбирают раненых и влечат их. Да, это, это великий, великий поступок, конечно, из за это честь и хвала нашим украинцам. Но они, кстати, не ожидали, что украинцы начнут воевать, что они так упорно будут воевать и выходить на, вообще с голыми руками. И поэтому все в шоке. И вот тут сейчас зарождается дух. Дух новой, новой нации. Но она, в принципе, у нас и есть, из-за ранее. Мы такие аккуратные, у нас эти вот там хаты чистенькие, у нас там все красивенько, все там вымазано, да? Стеночки помазаны, там у нас все исторически сложено. И мы такие, нас не трогайте, мы вас и накормим, и салом тем же, и горилки налем, и в, и в хату пустым, да? И, и откроем душу. Но если нас затронь долгом и терпим, то потом... До седьмого поколения, блин, выжим все. Потому что дух украинцев, почитайте историю, он такой, что они терпеливые и они вежливые. Потому они в Европу идут. Потому они хотят туда, потому что они туда больше. Да, не дают. Да, глушат разными способами. Тут еще внутри эти олигархи раздирают, тут еще куча агентуры. Два канала закрыли русских. Свобода слова, какая нахрен свобода слова, если там постоянно все было русско-киселевское. Но в демократической государстве попробуй закрыть два канала. Это я про нашу Украину говорю. И я не боюсь потерять сейчас своих, своих подписчиков, потому что знаю, что среди русских есть просто обалденные люди, умные, добрые, щедрые. И им стыдно за то, что происходит сейчас. Поэтому я сейчас вышла сказать, что ответственность за то, что происходит сейчас в мире, на каждом из нас. На молчаливом участии за, вы, за вас приняли решение. Вы соглашаетесь, на, вы соглашаетесь на то, чтобы вечные психопаты вами управляли. Наш вам, видите не нравится клоун. Да, парень попал по какой-то стечению обстоятельств в эту, в эту политику. 73%. Да, там расшатывают изнутри. Сивачолые возвращаться пытаются которые за счет войны вместе с Путиным там заработали там, миллиарды, чтобы не сесть в тюрьму, мы там крутим там, свои средства массовой информации. Но он все равно, вы смотрите, что сейчас. Он каждый день выступает. Я не знаю, как будет дальше, как там разулят дальше, как они смогут договориться, как, как смогут всякими способами, потому что так просто война не закончится. А эта крыса старая, уже ее загнали в угол, и он ищет, этот психопат, и он готов на все. И все сейчас боятся, потому что понимают, что кнопочка у него под пальчиком ядерная. Угу. И, наверное, будут договариваться таким образом, чтобы как-то обойти и оставить его в покое вместе с его сворой, только чтобы они ушли с власти, потому что России не будет, и не будет всего мира. Потому что дальше пойдет ядерная война. И дальше останутся единицы. Я думаю, вы это понимаете. Так вот я к чему? Трезвомыслие. Понимание, что в мире происходит. Очень полезно учиться. Google открыт. Или начался это коронавирус. Чунные, противочунные костюмы. Блин, да вы что, вообще охренели. Я не инфекционист, я просто медик, который <coughs> училась хорошо, и я знаю, что такое чума, при каких случаях одевает противочумные костюмы. И я не поверила, <coughs> я сразу увидела здесь игру. Я пошла на YouTube, я начала смотреть Гундрова, я начала смотреть биологов, этих инфекционистов, вирусологов. И все ну, говорят, это, это бред основная масса людей повелась. Намордники одели, ошейники. И гляньте, сейчас никто про намордники уже не говорит во время боевых действий, да? И про вакцинацию уже никто не говорит, да? А это все от чего? От молчаливого согласия людей, нас. Никто не виноват в том, что произошло. Виноват каждый из нас. Не, вернее... Ни один этот путлер виноват. Или кто там, сейчас не будем. Мы сами с молчаливого согласия выбираем таких путлеров. А теперь, когда уже убивают, и мы уже поняли, что уже на пороге стоит эта кнопочка ядерная, теперь мы понимаем, что надо выходить на улицы, на дороги, на трассы, на, на стадионы, чтобы хотя бы своих детей и внуков сберечь. А где раньше были? А вот рассчитано на таких вот, на таких нас, тупорылых, боящихся, стада. Потому что нас считают стадом. Те, которые более-менее мыслят, их, их убивают. А если выйти такой большой массой? Маски и сейчас требуют? Магазины в автобусы не пускают? Привычка! А ты сейчас возьми, а, ну правильно, сейчас военное положение. Сейчас, если ты маску не оденешь, так тебя быстренько под закон военного времени, да, могут и расстрелять даже. Поэтому все, что происходит, это происходит с нашего молчаливого согласия. Из того, что я боюсь, а что вам не скажут, я боюсь выйти в эфир, я боюсь отказать, я боюсь выгнать. А лучше хоть такой, чем никакого. Пусть лучше свой бьет, чем чужого. Чем чужой будет бить. Это же какие сидят в голове установки. А мне страшно выходить в эфир. А мне страшно тысячу долларов потратить для того, чтобы потом через пару месяцев выйти на регулярные 2000 долларов в месяц и зарабатывать просто легко. Потому что если ты эксперт, то тебе зарабатывать будет легко. Страшно. Ты собой эти тысячу долларов унесешь? Вон, кнопочку завтра нажмем. К примеру. А вот так вот мы и живем в страхе, как бараны. Потому с нами так и происходит. А сейчас он все пишут. Выходите на улицы, выходите на протесты. А что сидели-то? Что раньше-то сидели? Миллионные подписчики у вас. Что сидели? Раньше не писали? Не поднимали людей на протесты, а? Только сейчас увидели, что кнопочка уже вот лежит у него и вот таким образом друзья, я повожу к тому чтобы что то, что произошло миноваты мы сами и сейчас, когда вы смотрите, что Украину просто уничтожают в центре Европы Европа теперь зашевелилась потому что Европу сейчас за Европу отдувается Украина потому что если сейчас тут не остановить то он дальше пойдет Потому что с попустительства, Там за денежки договорились, там кум, брат, любовница. Деньги, миллиарды их лежат. Где? В Европе. Но они все, он все равно ведет себя так нагло, потому что не сильно так они хотят. Там что-то... Потому что есть нечто, что их волнует. А теперь зашевелились. А? а? Короче, вывод какой? Если ты человек, то будь любезен, пока живешь, действуй. Отстаивай свои позиции, достигай своих целей, ищи себе любимого человека прямо сегодня, не согласайся на малость, уважаешь себя. Если ты эксперт, то упаковывай свою экспертизу правильно и это согласно законам маркетинга, ищи конкретно своих целевых клиентов, которые готовы платить и своей помощью достигать результата. Выбирайте, не берите всех подряд своих клиентов Лишь бы только вам деньги заплатили. Нет. Они могут заплатить, и вам потом мозги но И ты еще виновата будешь в том, что она не достигла ли он результата. Потому что регулярные действия каждый божий день согласно плану. У меня садится батарея. Да и хватит уже. Я думаю, что пора закругляться. Практики. Давала он практику благодарения, чтобы их состояние поднять. Два человека написали всего. Понимаешь? А зачем работать над собой? Кто-то порешает. Я, в общем, в этом формате сейчас тут какие-то попишу, там, поотправляю какие-то «Нету войне!» «Нет войне!» Вы уже говорите «Нет войне!» Вы уже говорите «Войне!» Потому что на бессознательном уровне вы уже программируете войну. Подаваясь к общему психозу, когда вы пишете да вот сама тоже поддаюсь!» Сидела он Три дня не вылажу из Ютуба, из, из разных источников. Позвоню своим. Ой. Слава Богу, живы, здоровы, пока. И душа болит. Но все зависит только от нас самих. Запомните, если мы сами не меняем ничего, то нас заставят поменять. Подсказки там какие-то жизненные, мы их не видим то Вселенная заставит, понимаете? Потому что Вселенная Бог дали нам жизнь, чтобы мы все время развивались и шли вверх, а не боялись, как рабы. Поэтому, если человек не понимает, его заставят, понимаете? Его всячески заставит открыть глаза, пробудиться, полюбить другого человека, обнять другого человека, принять его этого человека. А это привычка только одна вырабатывается, да, за 21 день. А потом, чтобы закрепилось это, еще надо. 90 дней и то каждый божий день. Совершенно с вами согласна. Так, поставлю. Если есть вопросы задавайте. Я сейчас включу еще, может быть у меня еще получится подальше провести. Если есть вопросы, о э, зарядку. Если вопросы есть, задавайте. Я с удовольствием отвечу. Просто еще раз напомню. Вот я даю сколько материала, проводила видео, практику давала. Что нужно делать, как нужно совладать. Написала специально, не ссылку дала, написала. Кто хочет практику благодарность, поднять вибрации, восстановить свои силы, напишите. Два человека только написала. Остальные даже бесплатно не надо. Потому что люди не хотят быть людьми. Им выгодно скинуть ответственность на кого-то. Кто-то виноват, понимаете? Путин, Америка, Европа, погода. Потому что действия нужны регулярные. прохождение через трудности нужны регулярные. Жизнь – это труд над собой, над своей головой, над своим мышлением, над, своим, над своими душевными качествами, над своими эмоциями. Это труд регулярный. А если вы булкой расслабили, то нам на тебе. И это устроен так мир. Потому что человек как до тех пор, спасибо большое за ваши сердечки, человек до тех пор жив, пока он работает, пока он что-то новое обретает, трудности проходят, что-то необычное, путешествует. Я вот сколько путешествую, как ненормальная, последние 7 лет, Просто мне нравится, я по-другому себя вижу и чувствую, я, я просто по-другому ощущаюсь. Да, потихоньку язык изучаю. Трудно мне дается, но изучаю. Но люди в основном сидят и боятся. Деньги лежат. Они боятся их куда-то выложить, они боятся их на себя потратить, они боятся сделать какое-то новое, новое движение, вложить в себя, в свое, в свое развитие, куда-то поехать. Они думают, что вот, вот, вот там завтра жизнь начнется. Да ни хрена. Вот то, что сейчас есть, ребята, это как раз показывает, что жить надо сейчас. И выходить в эфиры. И посылать всех на... Как наши посылают сейчас. Вот когда корабль пошел, сказал, сдавайтесь. Наши сказали, пошли вы. Вот сейчас вот прям, прям ходите. Это не украинское слово. Это больше российское на. Так и вы тоже. Если вас пытаются зажать прижать отстаивайте себя посылайте на да и тогда вы личность и тогда вы человек а вот сейчас он пишет взломали сайты хакеры взломали какие-то сайты русские сейчас идет канале с интернетом сейчас в Вайбере не все можно отправить я смотрю заходит телеграм-канал да, он сейчас будет работать, но не факт, что его тоже тоже поломают. Все сейчас будет меняться. Для чего? Для того, чтобы мы с вами включились и понимали, что жизнь – это постоянное развитие. Это риск, осознанный риск. Если ты сам этого не делаешь, заставят тебя. Ситуация, обстоятельства – вот такого вселенского масштаба дела. Понимаете? Поэтому продолжайте и дальше сидеть. Бояться, ничего не делать, не вкладывать в себя, не проходить тренинги, не приходить ко мне на консультации бесплатные, только показываю вашу ценность, ваши особенности, посвечу ваши боли и показываю, что делать. Не приходите. Не надо ко мне приходить. Сидите и дальше. Я вам благодарна за то, что вы меня слушаете, за то, что вы подписываетесь. Я ни на кого не равняюсь. Я равняюсь только на себя. На свой прошлый опыт, на сегодняшнее видение, на свои издания, которых очень много, на свой опыт, который я прошла за свои 62 года, тоже немало. Побывала и в болезнях, и в воевых действиях, и в потерях, и утратах, чего только не видела. Поэтому мне есть вам что сказать, как коуч, наставник, психолог. И поэтому, если я так выступаю, значит, я имею право. И никого не буду спрашивать, имею ли я это право или нет. Будем спешен или умри. Ну... Даже так. Ну, опять же, успех — это успеть. По-моему, успеть сделать то, что тебе хочется. Спасибо большое. Спасибо. Поэтому жизнь — это то, чтобы ты действовал. Не боялся идти в трудности, не боялся рисковать, не боялся сказать «нет», послать «на». И быть личностью, быть собой. Иначе нас, за нас примут решение, иначе за нас нас отправят э, куда угодно. А мы будем молчалило ждать, чтобы у нас в холодильнике было много, то покушать, чтобы было. Рептильный мозг только мы себе кормим. А неокортекс каждый день писать свои новые желания, планы идти к своим цели, отдыхать, перезагружаться, любить себя, любить других, нет, не надо. Мы залипаем на эмоциях. И на это рассчитан весь, все информационно-психологические операции. Люди боятся. Поэтому им и вкладывают столько, сколько вкладывают. А мы просто рабы в 21 столетии быть рабами, когда столько информации, столько знаний. Я в 90... 2000... Короче, в 2009 году я увозлась в управление разведки, главное управление разведки. Все у меня там было. Зарплата, пенсию уже получала, государственная служба работала. За... Значит... Отпуск 45 суток. Да вообще больничный. Куда? Зачем уходить? Но я уже видела, что вот, вот эта гнилая система, в которой работаешь за пятерых, мне это не надо было. Но я боялась выйти. Я боялась выйти за пределы. Потому что там я была крутая, специалист хороший. Могла открывать любые двери, звонить любые любые кабинеты. Потому что я не боялась быть экспертом. Быть, быть собой я не боялась. Во. Экспертизы я постоянно обучалась, но мне было страшно уйти в самостоятельное плавание. И я прошла эти все моменты, начиная в 2009 году я уволилась, в 2008 году я уволилась, в 2009 году ушел сын из жизни, в 2010-2011 я потихоньку раскачивалась. И вот в 2011 я начала активно работать в онлайне. И я вам скажу, мне было нелегко, очень нелегко, мозги советские. Ой-ой-ой! Но я это делала. Потому что я знала, ради чего. Работа, деградации, Да, слово раб. Поэтому, когда ты работаешь на себя, прорабатываешь свой мозг, ты выходишь из этой, из, этого, из этой деградации. А когда ты работаешь и боишься, что тебе скажут, когда тебе не нравится, как тебе относятся, но ты боишься выйти за пределы, ну, ты соглашаешься на рабство. То же самое здесь. Мы молчаливо ждали, пока этот карлик будет уничтожать, постепенно он шел, Молдова пошла на Молдову, Грузия пошла на Грузию, Украина пошла на Украину, и люди захавали, как молодежь говорит, съели, охренеть, да, съели, и потом, вот вас там, нас там на Донбассе 8 лет гатили вы, украинцы, вы гатили, понимаешь, то есть зашли в ваш дом, отобрали часть дома, и хотели. Ну бред какой-то. Да люди это съели, да? И это говорит о чем? О низком уровне. Это рабство. Это тупизм. Как можно в 21 первом столетии быть такими тупыми? Открывайте Google, Идите учитесь. Вкладывайте свои мозги. Развивайтесь. Идите туда, потому что Бог Селена дает нам, вот чтобы мы шли наверх. А если мы не идем наверх, закрываем только горизонтальные цели, пожирать, поспать, произвести подобных, то на эту и будут рассчитаны, на войны. Да, нарожают еще, говорит Путин, нарожают еще, пусть убивают, это мясо. Дети приходят на войну, вы посмотрите, кто приходит в основном. Ребята молодые, они говорить, они заикаются. Там разные есть, вы видели, сколько в интернете этих а ребят, которые взяли в плен. Да жалко на них смотреть, мне жалко. Но с другой стороны, не жалко, они выбрали сами. Родители их выбрали сами, отправить детей туда. Да, у меня когда был сын, я себя тоже винила, что я неправильно воспитывала, что я там что-то не так делала. А потом до меня дошло, что он тоже имеет право выбор, выбирать сам. Он сам имеет право выбрать то, что он выбрал, там, Деньги потратил, там, с той, не той девушкой встречался, там, там еще, еще, еще. Я тоже помню, жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Но это его выбор. Также каждый человек выбирает. Идти ему пушечным мясом быть, или долбать науку и учиться быть кем-то, вкладывать мозги. Поэтому детей с детства нужно правильно учить, направлять, вкладывать в них. Думать о детях, думать о том, какие, как заработать, чтобы детям дать хорошее образование, чтобы они. Адаптируйся в этом современном мире, чтобы они были личностями, а не только умными. Поэтому, когда ты и раб, когда ты не личность, нами легко управлять. Мы, мы вот так вот тихонечко отдаем. Да там Украина сама собой воюет. Вы вообще нормальные, умные люди. Ну, я говорю про тех, кто так думает. Не про всех, конечно. Как это Украина сама собой... Где вы видели в истории, чтобы Украина сама на себя шла? Где? они все захавали, проживали. Так да как там? У вас там наркоманы. Вы вообще где живете? Какие наркоманы? У вас, у вас президент клоун, а у вас психопат у власти стоит всю жизнь. Вы же хоть помните, сколько он у власти у вас стоит? Когда вы выбирали последний раз своего президента? Не помните? А я помню. 74% выбрали нашего клоуна, как вы говорите. А я, кстати, очень уважаю его. Я не знаю, как дальше будет, но то, что как он сейчас себя ведет, как работает дипломатия, какие там грамотные люди вокруг них. Я, честно, критично отношусь ко всему, но я не ожидала. И вот война сейчас показывает, какой это человек, какая это личность, как держится. А Опухший уже, небритый, каждый день выступает, говорит. Ну и люди, конечно, гибнут. А сколько русских лежит на полях, обгоревших? О, Боже, как больно смотреть. Танки идут, бронетранспортеры, летят по дорогам. Там люди, там их встречают, там их обстреливают. Там, там гадят из э, серьезных каких-то там видов оружия. Я сейчас не знаю, как оно называется. Летят... Детские сады, больницы. Это же военное преступление. И мы все с вами молчаливого согласия отправляем себя на самоубийство. Понимаете? С помощью вот таких вот клоунов ваших. Ну, не ваших, русского, которые стоит. Я сейчас говорю о том, что я сейчас говорю о том, что нету ваши наши. Здесь, вот если я, я уважаю себя, я, вы, я, и скажите себе, а мне зачем это? Вот, вот я могу что-то изменить? Я меняю. Голос свой отдать. Почему я соглашаюсь, чтобы в моей стране, которая очень-очень-очень богатая, про Россию говорю, чтобы люди получали меньше, у, них, у, у вас же меньше заработная плата средняя и пенсии, чем в Украине, в которой война идет 8 лет. Вы знаете об этом? Это россияне, кто меня слушает. Когда Сибирь уже отдали полностью, когда люди в нищете живут, в городах, когда им водочка легко отдается, чтобы они спивались быстрее. А им люди не нужны, им мясо нужно. И мы на это заведёмся. Смотришь иногда по Ютубу там кто-то говорит, что мы не хотим войны, наши братья украинцы столько лет, а другие такие морды перекошенные, простите за мой французский. Да там одни нацики. Вы знаете, кто, такое? кто такой нацик вообще? Националисты это те, кто уважает себя и свою нацию. А кто такой русский? Как он себя уважает? Видео оружие. Почитайте статью Шесть видов оружия. Управление людьми я дала вам, ну, поделилась с вами. Есть видео и есть статья. И вот так нас кисель в голову вливает на пропагандах, закрывает информационное пространство, дает только то, что люди хот... Только то, что должны услышать. Это в двадцать первом столетии. Ну как люди могут понимать по-другому? Они принимают чистую монету. Понимаете? Поэтому пришло время очистки. Пришло время очистки сознания каждого и всего мира. Как бы это ни звучало, но это так. Поэтому выбор один. Те, кто, Я всегда это говорила, и сейчас те, кто выживут, будут продолжать работать и развиваться. Те, кто не выживут от страха и от еще чего-то, ну, их такая... Такая их судьба. Поэтому нас останется меньше. Особенно после того, как кнопочку нажмет этот психопат. Сейчас как-то будут разруливать с ним, не знаю. Но благодаря Украине сейчас я понимаю, мир должен был открыть глаза, что творится с нами, как с нами сейчас ведут вот эти информационно-психологические операции, кто мы бытлы, или мы люди, которые умеем думать. Выбираем или за нас выбирают. Вот это чувство самоценности заниженной, боюсь сказать, что подумает. А вдруг, а спрашиваю сегодня свою клиентку, ученицу, а кто обычно, кого ты ну, боишься, что тебе подумает? Вот кто все? Все, кто все? Ну, хотя бы двух человек на жизни, двух-трех. Представь, ну, понимаешь, Да. чем эти люди занимаются? Да, в принципе, ничем особенным. Они выше тебя по уровню или ниже? Ну, конечно, ниже. Так какого ты хрена на них опираешься? Тебе нужно опираться на тех, кто выше тебя по уровню развития. А мы опираемся на тех, что у нас подумают. Вот эти вот, которые там обсир... <клёх> обгаживают, кто, кто льет там всякую... Вы поняли? Никто и ничто на нас не влияет, потому что мы не влияем сами ни на что. Если ты хозяин своей жизни, ты задумаешься вовремя, как вовремя уехать в Донбасса. Ну, пример, вот про Донбасс. у нас сейчас там многие там говорят, что вот там вот Донбасс 8 лет лупили, теперь пускай вас там лупят. Надо, ну такие тоже люди есть. Это как киселем за, закиселили, да? А вовремя надо было уехать. Вот сейчас, когда вот про Украину идет речь, что надо было вовремя уехать, вы скажете, да? Многие уехали. Уехали. Я вот не успела вернуться домой. Я осталась пока что. Купила билет на 15 марта, но домой пока что не могу попасть. Как будет дальше, посмотрим. А, а те, кто остались, они отвоевывают свое право. А на что повелись в Донбас, в основная масса, которые там остались? Придет их Спаситель! И даст им то, что не дал им. Зеленский там, кто там был перед этим, да? Потому что привыкли к треблярскому отношению, что им кто-то что-то даст. Те отмалчиваются и принимают информацию, отмалчиваются и выбирают такого психопата. А другие принимают информацию за чистую монету и надеются, что им что-то дадут. Что вам дадут? Догонят и еще дадут. Депортировали он за 10 тысяч рублей, согласились за 10 тысяч рублей. Депортировали. И где они эти люди? Как их там встречают? Сильно их хотят встречать. Россия сама голодная и нищая. А людей отвлекают на войны. Не на одну, а на другую. Защищают своих братьев русских. Ах, вы едите вашу налево. Да Украина разговаривает русским языком. Нам не надо ничего давать. Ну, конечно, нам не надо, самим надо брать. Совершенно согласна. Я подписывала документ в университете Шевченко, училась в Киеве. Я подписывала, что я соглашаюсь с тем, что мне буду читать на украинской на, на мове. Я согласие давала. И вы мне тут рассказываете, что у нас русский язык причисняется. А люди это верят. Как козлы последние, как, как стадо. И на это рассчитана стада наша, понимаете? Потому мы сегодня и страдаем, вот так в мире все и происходит. Поэтому сейчас и кричим, и молимся, потому что сами ничего не принимаем. Спасибо вам большое. Я высказалась. Задавайте вопросы, если есть. И помните, что за нас сделали выбор. Повторяю, за нас сделали выбор, за большую часть людей. Потому что мы сами не выбираем. С кем жить? Сколько зарабатывать? Где жить? А что подумают? А что скажут? Потому что мы сами стадо. Поэтому я не уделюсь, если будете там писать каким-то... Мне пофиг, если вам скажу честно. Вы можете меня писать. Там. Но я думаю, что сейчас вижу, люди сидят такие очень умные, адекватные. Я вам благодарю за это. Очень благодарю. Потому что моя тема – это прокачать людей стержень, дуть в силу. Это моя основная тема во всех моих тренингах. И сейчас я у коуча психологов помогаю им стать сильными личностями, настоящими. Чтобы вы умножали эту силу и давали людям пользу а иначе нефиг вообще вылазить на просторы и заявлять себе, что ты эксперт. Если ты продаешь себя за 3000 рублей, то никакой ты нахрен не эксперт, потому что личность нулячая. Вот еще раз еще раз удивляюсь. Лично, да лучше посиди без еды неделю, но не продавай себя за 3 копейки, как дешевая или дешевая это, на трассу выходит. Вот тема, с которой я столкнулась опять, и она распространяется везде одинаковая. Спасибо вам большое за ваши огонёчки, за ваши сердечки. Понимаете? Поэтому моя задача как человека, личность, как тренера личностного развития, как коуча, наставника, как психолога, психотерапевта в людях прокачать вот это «я». «Я». Не бояться отстоять себя, не бояться послать нахрен, не бояться сказать «иди ты отсюда, не хочешь покупать дорого». И иди бесплатно, он там полно в интернете материала. Ой, спасибо вам большое за ваши за ваши теплые слова. Спасибо. Поэтому сила внутренняя это я, самоценность я, уважение себя я. А если вы прячетесь поза углами, думаете, за вас кто-то порешает, ну так и живете, это ваш выбор. Риск, действия. Выйти за пределы того, что у вас уже есть. Осознание себя, своей ценности. Выборы только ваши. Ответственность только на вас. И вот сегодня вот эта наша безответственность, попустительство и допустила в 21-м столетии вот таких карликов, психопатов, которые сейчас весь мир сидит и ждет, что он кнопочку, блядь, нажмет. Поэтому мы в ответе за то, что сегодня мы имеем. Все. Все мы, каждая отдельности. ни один он. Потому что мы разрешили во времена 21-го столетия приходить вот таким и пить с нас кровь. Ну и страны другие тоже наблюдают. И говорят, там дела какие-то, там нефть, там бизнес, там еще что-то. И мы там потерем. А он не понимает, что оно, оно уже все, как, как крыса загнанная в угол, он уже не, не будет адекватным. Он будет сейчас последний нажимать на кнопки, готить. И лишь бы только сам сами буду жить, и другим не дам. Вы это понимаете, да? То есть мне же уже 70 лет, сколько там ему? 70, да? Мне ж все толку, что я уже нажился и уже в волю проявил сюда. Поэтому нажать, нажать мне кнопку и мир уничтожить, а допустили сами. Выбирали такого. Допустили сами вот эту информацию, которую пропускаем и друг на друга льем. Ладно, вы просто присоединяетесь новые и новые, и я поэтому не заканчиваю никак. Всех во благ. И будьте, пожалуйста, ответственны за свой выбор. Берите пример из нас, украинцев, которые сейчас волей, волей и духом отстаивают интересы, я думаю, большей части человечества на этой планете. Поддерживайте. Поддерживайте словами, любовью. Отправляйте какие-то, не знаю, там, помощь. Поддерживайте людей. Потому что я знаю, сколько людей сейчас просто звонят и просто рыдают, просят прощения за нас, россиян. Я понимаю этих людей. Я вам благодарна за то, что за ваше сознание. Я думаю, что вот эта эмоция, она приоткроет вот новый, новый свет в новое новый наш виток развития. Люблю вас. Спасибо.